Хоп-хоп и снова здорово, друзья! Мы начинаем процедуру хиджама, но перед этим, видите, мы поставили баночки, чтобы разогреть вместо массажа вот такими вот движениями слои кожи, слои мышц, да, чтобы создать гиперемию в данной зоне. Эта процедура называется аль-хиджама, да, вот если просто вакуумные банки ставим, это <coughs> получается сухая хиджама, не слишком там тянет, нормально пока? Далее делается надрезы на коже. И дадашей прями. И капиллярная кровь собирается. Это такие сгустки грязной крови, вы даже не представляете. Пока не пойдет алая, свежая, чистая кровь. Печень и селезенка потом возобновят. Новые кровеносные цвета создадут, да, и организм таким образом обновляется, омолаживается, клетка будет рождать новую, здоровую клетку. А пока вот у нас подготовительный этап, Плавными движениями мы создаем здоровый румянец на пол спины. Видите, уже есть покраснение, это хорошо. Так, и дальше устанавливаем банки на так называемые триггерные зоны. Вот, надо, чтобы человек еще с этим немножко по лежал. Чтобы создать, чтобы как раз вот организм почувствовал, что там проблема, да? Где вот банки стоят. И туда нагоним всякие Нечистота кровь туда хлынет, принесет всю грязь с организма А мы ее раз и со соскребем. С вами был Олег Гудин. Подписывайтесь, дальше будет еще интереснее. Хип-хоп, ла-ла-лей. Так, ну вот мы уже некоторые у нас созрели, да. Продолжается процедура постановки банок хиджамы. Вот уже некоторые будем обрабатывать зоны. Но, прежде чем ставить, надо обязательно протереть спиртом. Все стерильное, естественно. Поскольку процедура с кровью, все поэтому обеззараживаем по несколько раз. можно будет наносить аккуратно надрезы подготовили лезвие вот такое вот видите на самом деле надрез небольшой буквально миллиметрик поэтому будет все безопасно и незаметно.